Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Яриков. Я автор и будущий ведущий информационного проекта информационного видеопроекта проекта обмане мошенников. Буквально несколько минут назад, до того как я начал записывать видео, которое вы сейчас смотрите, я увидел комментарий в одной из финансовых лжегрупп, где мошенница украла у мужчины с банковской карты 20 тысяч рублей. Друзья, что я хочу сказать по этому поводу. Если вы видите э, лжерекламу о том, что э, мошенник или мошенница поможет вам средствами, которые будут перечислены на банковскую карту Сбербанка, это ложь. Помните, если мошенник начинает требовать номер вашей карты, 16 значный номер, который указан на вашей карте, на лицевой стороне карты Сбербанка, а потом еще требует э, пароль из СМС, то ни в коем случае мы эту информацию мошеннику не даем. Как только вы сообщите номер э, пароль из СМС сообщения, мошенник может проникнуть в ваш личный кабинет в Сбербанк онлайн и перевести деньги на любой российский, украинский, да хоть э, американский счет. Э, по поводу заливов, друзья. Как правило, в финансовой системе заливов не существует. Но можно наткнуться на человека, который делает заливы. Как правило, залив – это грязное отмывание денег. Что такое залив? Залив – это те деньги, которые переводятся вам на вашу карту, но они уже украдены с другой карты, такого же достойного и честного гражданина, как вы. Учтите, если вы получите такой залив, то при первом обращении э, заявителя э, в прокуратуру или в полицию, того, у кого украли деньги, в первую очередь у полиции будут претензии, вопросы к вам, потому что мошенник перевел деньги на ваш счет. Мошеннику абсолютно наплевать, что будет с вами. Как правило, вы просто пушечное мясо для него. Поверьте, он не хочет вам помогать. Он просто хочет отмыть деньги и получить свое вознаграждение. А то, что будет с вами, ему абсолютно наплевать. Все, друзья, с вами был Дмитрий Яриков. Ожидаем проекта «Обмане мошенника» уже после майских праздников. Всем пока. Свои вопросы, и комментарии вы можете оставлять под видео. А также не забываем ставить пальчик вверх. Всем пока.